Уточните, сегодня сжигают уран-235. Доля атомной энергетики будет вообще 1-2-3%. процента. А вас не приглашали? Вот был круглый стол. В моем присутствии никто из них рот не откроет. Час живет последнее поколение людей. Предупреждение прозвучало, а выбор за вами. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон, и я Владимир Тюняев. У нас в гостях Игорь Николаевич Острецов и Андрей Вешнев. И мы продолжаем нашу беседу о технологическом развитии общества, о социальном его устройстве. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Вот вопрос от нашего гостя, соратника Андрея Вешнева, который он задает в нашей беседе. Поскольку в основе любой экономической модели или возможности экономического роста лежат сводимые экономические балансы, ну без них невозможно строить большую систему, а в основе экономических сводимых балансов всегда лежит энергетический баланс, без него невозможно никакие технологические э, движения, развитие, преобразования. Как вам видится, ваша технология почему запрещена американцами или тем, над, теми над государственными структурами, которые контролю, контролируют на сегодняшний день мир? Когда-то вы проводили мысль, она запрещена потому, что ее применение автоматически переводит человечество в другой социально-экономический режим. Я во многих интервью Говорил о том, что внедри... широкое внедрение нашей технологии обнулит основное стратегическое оружие Соединенных Штатов, это авианосный флот, с помощью которого оно сегодня держит весь мир. Потому что крупные бойны старого типа, они невозможны. На эту тему я всегда привожу Прекрасный пример из фильма «Фамфан Тюльпан», когда великий маршал приказал открыть огонь и закрыть форточки. И если великий маршал не может отдать приказ закрыть форточки, он никогда не отдаст приказ открыть огонь. Раньше как воевали, двинули быдло на поля сражений, а великие маршала сидят в разных так сказать, защищенных местах и надувают щеки и вешают на себя награды. А как появилось ядерное оружие, первый удар будет, естественно, нанесен по военно-политическим центрам. И наряду с быдлом, который там погибнет, и все великие маршала. И поэтому впервые в мировой истории за все время невозможно стало проводить крупные войны. Их не было. Раньше такого не было, что крупные державы не схлестнулись в случае противоречий. А сейчас вот с 1945 -го года ни одной крупной войны. Именно да. по, по той причине, которая в этом замечательном фильме была произнесена. И поэтому остался единственный способ экономической верхушки мира, Держать остальной мир с помощью подавления вот таких локальных инцидентов, которые везде провоцируются, особенно в регионах, где есть органические энергоносители. Это вот Ближний Восток в первую очередь, Россию за глотку взяли и так далее. Значит, поэтому там всегда все это провоцируется. Каддафи попробовал там Африку на своей нефти поднять, и вот тут же удавили. Никаких вопросов. Сейчас энергоресурс все решает. Поскольку механизм управления человечеством базируется на удержании человечества в скотском состоянии, в нужде, то появление такой технологии, открывающей другой потенциал энергонасыщенности, автоматически приводит к изменению экономик на территории. И падает вот этот механизм удержания человечества и контроля. Это мысль. С помощью нашей технологии мы дадим практически неограниченные ресурсы в области энергетики. Как мы говорили в предыдущих беседах, для развития вам надо увеличивать мыслящий потенциал. Дальнейшее увеличение количества людей, больше 9 миллиардов человек, на земле уже невозможно. И поэтому увеличивать вот этот потенциал мыслящих людей вы можете только за счет изменения социальной организации общества. Вам надо кормить всех, а не только элиту, как раньше. Потому что раньше вопросы, которые стояли с точки зрения дальнейшего развития, были гораздо проще. Они находились в области материального мира. А сейчас вы должны искать вопросы в области иррациональных явлений. Сейчас очень большой упор делается на то, что дескать, искусственный интеллект, смартфон, вычислительная машина – это железки. И больше ничего, какие бы сложные задачи они решали, они решают только запрограммированные задачи. А находки новые… Новая вот эта вот флуктуация, которая выдала новый торчок, машина никогда не выдаст. Это есть свойство только индивидуального иррационального интеллекта. Непонятно откуда там возникает, мы этого пока не знаем и не понимаем, как это возникает. Но это возникает только здесь. Игорь Николаевич, как раз как это возникает, мы над этим уже 30 лет работаем. И можем спокойно в наших э, предыдущих сюжетах мы освещали, как возникает мысль, да. побуждающая нас что-то сделать. Да. А побуждение идет из иррационального, из того точно. мира, который на кого нам неизвестен искра Божия правильно, вот это точно. А имеет значение то, на кого упадет искра, то, как живет человек. Средства определяют цель. Ну, какие средства мы выбираем, только такие цели мы и можем получить. Мы не можем достичь цели, если выбрали неправильные средства. Из этого следует, что качество человека, на которого падает мысль, оно имеет определяющее значение. Если человек грязен, мыслями, поступками, привычками, потребностями, то его не посещают светлые мысли. На кого упадете, вот в книжке масс примеров таких привел, но человек должен быть не бомжом, не, под, э, этом, не на асфальте где-то там жить, он должен быть нормальным, чтобы у него это в каком-то виде крутились как головы, вот например, слуга Фроде. он более-менее нормально был обеспечен, и кроме того, он наблюдал реальную картину, исследуя. не он увидел. И поэтому кто увидит эту мысль? Это на любого нормального человека, у которого где поесть и где поспать, вопрос не является определяющим, он только может заветить такую вещь. Этим вы сделаете приговор элитарным школам, элитарным университетам. Вообще идея элиты, что мы так будем обучать своих потомков, что они в состоянии решить эту ну, задачу будущего, она тупиковая, она ложная? Задача будущего – надо увеличить интеллект, мыслящей части человечества. Любым способом, и этим способом является... Когда у вас общая численность ограничена, распространять обеспечение на всех. Поэтому социальная справедливость. И никуда мы от этого не денемся. Как на ваш взгляд, много ли мыслящих людей сегодня? Сегодня идет резкое сокращение. Потому что сегодня подавляющее число людей служит мамонне, и поэтому это общество обречено. И они перестали получать искру Божью, которая бы Конечно. побуждала ту флуктуацию. Написано же в, в основном документе: не можете служить Богу и мамонне. И вот мы всегда цитируем на эту тему Тютчева: нам промысел Его неведом, потому что верим мы в Него, но веры нет. Ему. Все ходят в церковь, крестятся, да, да. но в то, что не можете служить Богу и Мамоне, никто не хочет верить. Это факт, это факт. Уважаемые друзья, у нас на этот счет есть очень много наших выпусков. У нас есть книга Коны, mm. книга Домострой, и мы готовим к выпуску много других книг, которые с нашей точки зрения, с традиционной русской, славянской, вообще всех народов, то есть это называется родовой традицией, передающей знание, опыт, умения, навыки от поколения к поколению. И если мы говорим о тех наших предках, которые строили совершенно уникальные архитектурные сооружения. До сей поры есть мегалиты, которые необъяснимы с точки зрения современной науки, как они делались, какие технологические приспособления, устройства, механизмы использовались. Ну, те же пирамиды. Ну, как они строились? но ну, сегодня даже мы вероятно не можем воспроизвести технологии, которые позволят сделать, причем внутреннее устройство обеспечить такое, которое позволяло Создавать камеры, те же рисунки, те же информационные потоки какие-то. Те предыдущие цивилизации, которые здесь были у нас на Земле, они же обладали теми знаниями, к которым только мы еще подходим, скорее всего. Вот как вы считаете? Человечество двигалось, что называется, волнообразно на некотором этапе. Они поднимались до некоторого уровня. Потом... Надо, поскольку еще технологический этап был впереди, эта цивилизация гибла. Она не могла обеспечить приличного существования при увеличении численности населения и очень малых ресурсов. И только когда человечество перешло наконец вот к технологическому этапу развития, то есть познанию фундаментальных материалистических законов этого мира, mm -hmm. это в основном 18-20 век, тогда цивилизация подошла к возможности реализации следующего этапа, потому что предыдущий к этому моменту был пройден, а до этого действительно, наверняка, было много волн. Да, и вот, э, видимо, Основной вопрос, который волнует сегодня лично меня, наших соратников и вообще. Ну, что нас ждет, как вы считаете? То, что прописано в Евангелии, опять же, нормальных людей ждет Царство Божие. А остальные, куда положено им пойти. О, это правильно, куда положено. Уважаемые друзья, вот на этой оптимистической ноте мы с вами... Завершаем нашу встречу с Игорем Николаевичем Острецовым и Андреем Вешневым. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Благодарю вас, Игорь Николаевич. Благодарю, вам, да. Андрея.